А, просто гром. Должно быть, мне это снится. Стоп, ты меня понимаешь. Почему? Как? Что? Что это было? Что я говорю? Я разговариваю с лошадиным черепом? 9-1-1, какова природа вашей чрезвычайной ситуации? Могу я вызвать службу контроля за животными? Соединяю. С чем мы имеем дело? Какое-то умершее животное. Оно из кожи и костей. На самом деле просто кости. И оно прямо здесь, в моем... А, сэр, это незаконно звонить в 911, как... Куда ты делся, а? а наверное, мне что-то приснилось. Мне нужно поспать. Я начинаю терять сознание. Доктор Бак вас немедленно переводят на другую должность. Необходимо, чтобы вы возглавили оперативную группу. Вы будете руководить ударной группой, которая задокументирует появление SCP и попытается предотвратить почти неминуемый катаклизм. Звучит как работа для специалиста по сдерживанию. Почему я? В наши дни они в дефиците. Если операция пройдет успешно, я могу дать вам несколько заданий по метеоритам. Какая цель? SCP-1156 – это долевой череп, прикрепленный к кажущейся бесконечной шее, которая бросает вызов всей физики и логики. Сообщения о нем на протяжении истории были единичными, но почти все сходятся на его форме. Нет никаких сообщений о том, к чему прикреплена шея. Исследователи предполагают, что такого тела не существует. Это не 1156, который я знаю. Думаю, вы перепутали цифры. Уверяю вас, я права, агент Карсон. Вы уверены? Я помню, что это был чудаковатый конь, с акцентом кокни. Называл себя Веллингтон Чудоконь. Во-первых, звучит потрясающе, а во-вторых, нет, это не то, с чем должна работать ударная группа агентов МОГ. Черт, похоже, это просто одна из тех разниц в измерениях. Другие измерения? Идем дальше. Эта лошадь предвещает несчастье и смерть, а ее появление предвещает крупные катаклизмы. Например, несколько работников Чернобыльской атомной электростанции отметили в своих дневниках, что до аварии видели причудливое длинношее существо. Недавняя серия наблюдений сосредоточена вокруг другой атомной электростанции, директор которой считает, что подобная катастрофа может произойти в ближайшее время. Разве в наши дни не существует множество мер предосторожности? Вы хотите взять на себя такой риск? Я думаю, нет. Ваша команда должна следить за появлением странных животных. Уже трое рабочих сообщили о странном животном рядом с их домами. А вы должны выяснить, о чем 1156 пытается нас предупредить. А что со сдерживанием? Мы должны поймать эту тварь? Сейчас это не первоочередная задача. Мы даже не уверены, что ее можно сдержать. Я буду сопровождать вас, агент Карсон. Больше никаких вопросов. Время не ждет. Ты не должен выдать, что мы не отсюда. Я бы лучше беспокоился об утечке радиации. Иду. Вы, ребята, не с работы? Я пытаюсь заснуть. Роджер Дьюитт, мы из Центра по контролю заболеваний. Вы недавно сообщали об опасном животном. А, да, И извините за это. Думаю, мне это приснилось. Описанное существо было замечено и другими людьми. Могу вас заверить, оно реально. Так что будет с этим сделано? Мы здесь, не так ли? Вы знаете что-нибудь, что может представлять угрозу безопасности электростанции? Это всего лишь лошадиная голова, верно? Я не беспокоюсь. Вы уверены? Это представляет очень серьезную угрозу. Я только что ответил вам. Вам нужно успокоиться. Я спокоен. А теперь убирайтесь с моей территории. Мне сегодня надо работать. Вы никогда не думали о том, что возможно вы не умеете общаться с людьми? Заткнись. Меня всегда все достают. Почему они не могут оставить меня в покое? И ты! Ты тоже оставь меня в покое! Хм... Похоже, в насосе номер два что-то есть. Лучше прояснить это. О, простите, не заметил. Ты... Это, это прорыв ядра? Это не может произойти здесь, не так ли? Нет, уходи, остановись. Что? Как? Это, это нереально, это не может быть реально. Очнись, очнись. Нет, остановись, Ост Боже. Вы думаете, это сделала SCP? Трудно сказать, 1156 еще никого не убивал, но наши записи по нему не полные. Возможно, у бедняги сердечный приступ. Нужно дождаться отчета Коронера, подозревая, что ты прав. Это значит, что встречи становятся все регулярнее. Трое моих людей видели его прошлой ночью. Что бы ни случилось, это произойдет скоро. Проблема в том, что мы не приблизились к выяснению того, что должно произойти. Одна говорит, что видела луч света, устремленный в небо. Это может быть что угодно. Она упоминала что-нибудь еще. Она сказала, что у него была длинная шея. Так что ничего полезного. Я хочу, чтобы ваша команда удвоила свои усилия. Они должны быть здесь, на заводе, и проверять все, что можно. Жаль, что Роджер не на обеде. У него всегда есть какая-то штука, чтобы развлечь меня. Как ты попал сюда? Ты пытаешься развалить все это место. Убирайся! Что, черт возьми, ты натворил? Там была эта штука. С лошадью. Подожди, ты тоже это видел? Это сейчас не наша проблема. Управление водяным баком разбито. Может, тебе не стоило его разбивать? Смотри! Похоже, температура в реакторе 2 становится высокой. Ему срочно нужна вода. Что нам делать? Оставайся здесь. Я спущусь к клапану и поверну его вручную. Ты постарайся ничего не разбить, пока меня не будет, хорошо? Просто иди. Как температура сейчас? Она все еще поднимается. Сделай что-нибудь. Успокойся. Тебя, вероятно, уволят, даже если это место не взорвется. Что? Дай-ка я проверю показания линии. А, что-то мешает. Я бы не засек это наверху. Что он там делал? О, слава богу. Катастрофа предотвращена. Опять ты? Зачем ты здесь? Ты пытался предупредить меня? Но у тебя это плохо получилось. И что теперь? Спасибо, ты сохранил мне работу. Ты думаешь, это могло вызвать нарушение ядра? Вполне возможно. Хотя есть защитные механизмы, которые уже должны были сработать. Но я не сумасшедший. Ты ведь тоже видел ту лошадь? Да, самая безумная вещь, которую я когда-либо видел. Что это было? Я не знаю.